26 февраля 1992 года в результате армянской агрессии было уничтожено мирное население азербайджанского города Хаджалы. Эта трагедия стоит в одном ряду с геноцидом, учиненным фашистами в Хатыни, Лидице, Арадуре. Было убито 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, ранено 487, в том числе 76 детей, взято в заложники 1275 человек, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. 26 февраля 2019 года в Баку почтили память жертв хаджалинской трагедии. Их поддержали сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий во всем мире. В Армении по-своему отнеслись к этому дню, обвинив участников траурных шествий в антиармянской политической акции. Париже это привело к открытому нападению армян на участников траурной акции прямо на пороге церкви. В Москве официальные представители власти Армении возмутились присутствием группы российских политиков и общественных деятелей на траурном шествии в Баку, также обвинив их в антиармянском выступлении. Некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участия в данном мероприятии некоторых членов российской армянской межпарламентской комиссии. Вардан Таганян, посол Армении в России, выразил недовольство тем, что российские парламентарии, приняли участие в траурном шествии в Баку, которое, по его мнению, носило антиармянский характер. «Нам вовсе непонятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой миссией участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании власти отдельного государства», — заявил Таганян. При этом официальные власти Армении не берут во внимание то, что в дни траура в самом Ереване Турция не называет российских парламентариев участниками антитурецких акций и не обвиняет их в пропагандистско-агитационных кампаниях. А во всем мире, принимая участие в днях памяти жертв нацизма Хатыни, Арадуре, Лидице, никому, в том числе правительству Германии, не приходит в голову назвать эти дни антинемецкими или антигерманскими. Преступники не имеют национальности. Дань памяти погибшим не является выступлением против народа страны, откуда родом убийцы. Незадолго до годовщины трагических событий в Хаджалы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе официального визита в ФРГ в одном из интервью сказал, что Армения сегодня находится в ситуации, в какой была сама Германия в 1946 году. Пашинян говорил о процессе, происходящем сегодня в Армении, который напоминает послевоенную Германию. И это не только экономическая и политическая разруха это еще и политическая вакханалия, с которой он столкнулся. В наследство ему достался не только высокий кабинет, но и заявленные ранее его предшественниками основные элементы политической программы страны. «Да хаджалы, азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип». «Я совершенно ни о чем не жалею. Такие потрясения необходимы, даже если это стоит тысяч жизней», заявил в 1997 году бывший президент Армении Серж Сарксян. В январе 2003 года, выступая на зимней сессии ПАСЕ, бывший президент Роберт Кочерян заявил об этнической несовместимости армян и азербайджанцев. Генеральный секретарь Совета Европы Питер Шидер в ответ на это заявил, что комментарий Качеряна равносилен милитаристскому призыву и проявлению воинственной риторики ненависти. Шидер отметил тогда, что с момента своего создания Совет Европы впервые услышал фразу «этническая несовместимость». Спустя некоторое время, в 2008 году, на церемонии открытия единственного в Армении модернизированного банка крови супруга Кочеряна на правах первой леди страны, объявила перед собравшимися о том, что весь банк крови должен состоять только из армянской крови и недопустимости присутствия в нем крови доноров других национальностей, объяснив это специфическими генетическими факторами армян и практически подтвердив стремление своего мужа на государственном уровне проводить в жизнь нацистскую политику в стране. Сегодня весь мир видел документальные свидетельства того, что армянские бандиты в хаджалы выкалывали глаза, снимали скальпы с живых людей, добивали их в упор только за то, что они были азербайджанцами. Два предшественника Николы Пашиняна сегодня, по мнению правосудия Армении, причастны к гибели 10 человек при столкновении в Ереване демонстрантов с правоохранительными органами во время политических волнений. Качерян находится в следственном изоляторе. Сегодня все силы армянского правосудия брошены на то, чтобы перевести из свидетелей в обвиняемые из Сержа Сарксяна. На факт его прямого участия в хаджалинской резне, при которой было убито в десятки раз больше, правосудие Армении сегодня закрывает глаза. Несмотря на то, что для этого не нужно проводить особых следственных мероприятий. Достаточно вспомнить то, как он с гордостью заявил на весь мир о сломанном стереотипе – убийстве армянами мирных людей в хаджалы. Все эти беспочвенные обвинения на российских политиков, правительство Армении, по сути дела, размашисто подписалось под собственной ответственностью за Хаджалы. Да, пожалуйста. Вагия Аванесяна, армянская телекомпания Шан. Мария Владимировна, на этой неделе в Баку состоялась на государственном уровне была организована такая акция, которую можно назвать... Очередным проявлением антиармянской ИСТИИ и самое странное, что в этой внутриазербайджанской пропагандистской истории принимает участие солидная парламентская делегация из России свое недоумение в связи с этим выразил председатель Национального собрания Армении Арад Мирзян, который как раз в эти дни находился в Москве. И он свое недоумение выразил с высокой трибуны Совета Федерации. Посольство Армении также выразило свой протест. И в связи с этим у меня два вопроса. Первое кто является организатором поездки этой делегации, так как она явно организована, все депутатские фракции, представители всех депутатских фракций были там. И это Дума, Государственная Дума, администрация президента или некие иностранные фонды, работающие в России. И второй вопрос. Просто прошу дать оценку.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 Это не первый случай, когда армянские власти через представителей своих средств массовой информации ищут антиармянский заговор в России. Год назад также были обвинены в антиармянской пропаганде более 200 тысяч россиян, подписавшие петицию против героизации фашизма на постсоветском пространстве, в которой, в частности, говорилось и о поставленном в центре столицы Армении памятнике Горигену -Нжде принимавшего участие в этнических чистках на территории Армении и Нагорного Карабаха в начале 20 века, позже воевавшей на стороне гитлеровской коалиции. В своей статье «Мое слово к новому поколению армян» он открыто заявлял, мы должны учиться действовать у Гитлера. Да, пожалуйста. Голос Армении Сарки, Саркисян, Мария Владимировна, при, прекрасно понимаем, наши вопросы не из, из, из самых комфортных. К сожалению, так получается. Вы все себе таки, не льстите. Да, Все-таки хочется понять, дистанцируется ли официальная Москва от таких инициатив, про которые говорил мой армянский коллега. В конце концов, Государственная Дума – это не клуб по интересам, это высший законодательный орган Российской Федерации. Там оказались Да, вы знаете, я, я вам хочу сказать, что это хорошее замечание именно от представителей СМИ Армении. Спасибо, что вы нам рассказали. Я хочу вам напомнить, что в демократическом обществе, в законодательном собрании приходят люди, их избирают народ с различными политическими взглядами на различные вопросы. Разве вам об этом не известно? И вопрос. У нас, помимо еще прочего, извините, пожалуйста, у нас еще есть разделение ветвей власти, у нас есть исполнительная власть, и я озвучила официальную позицию Российской Федерации. А есть точка зрения отдельных политиков, и это нормально. Мне странно, что вы этого не понимаете. Хорошо, будем иметь в виду это, Мария Владимировна. Спасибо. Среди ставшего шаблонным в последнее время возмущением официального Еревана и его заверениями, что весь армянский народ негодует, видя вокруг себя сплошной антиармянский заговор, обычные граждане Армении тоже выразили свое отношение к трагическим событиям в Хаджалу. А в обращении, появившемся на личных страницах в социальных сетях более 100 армян, говорится... Являясь представителем армянского народа, обращаюсь к вам с просьбой наконец-то посодействовать мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта с учетом принципов международного права и территориальной целостности стран. Хочу отметить, что искусственно созданный конфликт, который отвечает интересам третьих стран, привел к тому, что народ Армении и армяне Нагорного Карабаха уже 30 лет живут в нищете, а сама страна находится вне энергетических, транспортных и других жизненно важных проектов. Анализируя сложившуюся ситуацию, можно прийти к такому выводу и с уверенностью сказать, что развитие Нагордого Карабаха во всех сферах, будучи в составе Азербайджана, может быть намного реальнее, чем в ситуации, которая царит у меня на родине. Это обращение совпадает с траурным днем азербайджанского народа, с днем геноцидов Хаджалы. В связи с этим приношу свои самые глубокие соболезнования и хочу отметить, что это самая серьезная ошибка в истории армянского народа. Речи политиков, а тем более их действия в любой стране мира, народ воспринимает лишь тогда, когда власть движется с народом в одном вагоне, в том направлении, которое пусть даже извилистыми тоннелями и выведет на свет. Новый руководитель Армении Никол Пашинян, став во главе страны, не пересел в спальный вагон. Он в общем, со своим народом. Но только ему сегодня решать, куда движется этот поезд. Сможет ли Армения, переживающая, по его словам, сегодня то, что пережила Германия в 1946 году, стать на тот путь, который не приведет ее? в очередной тупик.